Приветствую вас, львы и львицы! Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить в период движения ретроградной Венеры по вашему шестому дому. А шестой дом у вас непосредственно связан со здоровьем и с работой. Что значит ретро-венера? Ну, во-первых, это будет период с 19 декабря по 28 января. Ретро-венера отвечает за наши чувства, за органы связанные с чувствами, ну, с любовью, то, соответственно, это все, что касается нашего вкуса, будет задействовано и будет искажено немножечко в этот период. И можно сказать, что, ну, наверное, кто-то будет занят с 19 декабря по 4 января, пока вот эта Венера будет находиться в соединении с Плутоном вопросами своего здоровья. Кто-то для себя будет ну, открывать, возможно, какие-то новые нюансы в работе. То есть произойдет трансформация вот по этим двум сферам. С одной стороны, кардинально пересмотрится ситуация, связанная с вашим здоровьем, а с другой будет кардинально пересмотрена ваша ситуация, связанная с вашими обыденными делами и с вашим ближайшим деловым окружением. Также и ретроградная Венера, она немножечко искажает наш вкус, поэтому нежелательно на этом периоде аж до 26-го, ой, до 28 января делать пластические операции, если вы их раньше не планировали, покупать себе дорогие вещи, украшения, поскольку ваш вкус может поменяться, и эти вещи потом будут просто лежать ну, незадействованные. Я делаю для вас на этом особенный акцент, поскольку любые, для вас очень важно, чтобы у вас были какие-то очень дорогие, престижные вещи, поэтому... Пока не спешите. Что хорошо в это время? Значит, возможно, возвращение любовников, любимых, в принципе, людей. И учитывая, что у вас это все дело в шестом доме, значит, возможно, вы с ними ну, были, или, да, скорее всего, были заняты каким-то общим делом. Вот если такой человек вернется, то, возможно, с ним что-то еще вы новенькое и создадите. А может быть, проработаете. Также у вас есть шанс очень хорошо подзаработать на каких-то своих старых связях. и Старыми проверенными, но забытыми способами. Хорошо, давайте посмотрим чуть более подробнее. Ну, например, вообще с чем встретит нас, вас этот период. 19 декабря будет полнолуние, полнолуние будет в близнецах. И, возможно, в этот э, день будет путаница в получении информации, переносе передачи, какие-то будут пробки, то есть неожиданные обстоятельства, э, которые могут ну, как-то испортить вам настроение на день. Поэтому постарайтесь в течение дня в первой его половине ну, особо сильно ничего не планировать. Постарайтесь провести его спокойненько. Тем более, что это воскресенье. С э, 2 января, во-первых, 2 января будет новолуние в этом же Козероге, в вашем доме работы. Поэтому любые начинания, по возможности, уже планируйте со второго именно по работе и по здоровью. Может быть там обследование или еще какие-то у вас там будут манипуляции после 2 января. Плюс еще и 2 января Меркурий переходит у вас в зону партнерства то есть наиболее такое, знаете, благоприятное наступает время для того, чтобы договариваться причем со 2 января у вас будет время и только лишь до 14 даже, ну, до 13 а с 14 января Меркурий становится ретроградным и, и дает откат к прошлому уже на все 100% и в принципе январь будет такой месяц, который знаете, будет, будет связан с закрытием каких-то старых долгов там разгребание каких-то старых ситуаций со своими любимыми, со своими долгами, как материальными, так и моральными, ну, разбор полетов со своими друзьями, в общем-то, бумаги в приведение порядок этих бумаг, там что-то переделывать, переписывать, менять условия договоров, ну вот как-то... Выполнять обещанное придется. Вот январь такой вот, знаете, месяц будет полностью находиться в прошлом. Любые начинания на январь абсолютно нежелательны, это бесполезно. Они будут недолговременными, они будут краткосрочными, либо они не будут выполнены в срок. С 26 по 6 Венера будет формировать аспект Нептуну. Значит, Нептун для вас это сфера чужих денег, чужих ресурсов. И можно сказать, что с 26 по 6 это благоприятный период для того, чтобы поменять договоренности в вашу пользу. Для того, чтобы получить необходимые денежки от кого-то, получить назад долг, получить какой-то кредит. То есть очень, на очень выгодных для вас условиях. Для для того, что даже, может быть, и трудоустройство в какую-то престижную компанию, оно тоже будет для вас очень удачным. Главное, ну да, как раз вы успеваете <coughs> до ретроградного Меркурия. Далее, с 7 по 10, ну давайте посмотрим... Будет задействованы пятый, вот так, квадрат, пятый, восьмой и одиннадцатый дом. Значит, это дом детей, дом дружбы и, и, и, и. 5, 6, 7, 8 Смотрите, может быть какая-то ситуация Когда необходимо Нужно будет потратить на своих детей На тех, кто вам не безразличен эмоционально, Те, кому вы эмоционально привязаны Но здесь не исключена Ситуация обмана Шантажа Лести Манипуляции и даже не могу точно сказать, с чьей стороны. Но если, например, говорить о дружеском окружении, то могут воспользоваться тоже как-то вашим расположением. И вы можете неожиданно для себя лишиться какой-то определенной суммы денег. Ну, будьте осторожны в этот период. Еще с 14 по 28 будет такой интересный аспект, как квадрат от меркурия к урану ну, для вас меркурий будет находиться в доме партнерства а уран будет находиться в десятом доме это дом карьеры так и о чем это может говорить возможно разрыв связи неожиданно Нежелающие из вас терпеть какие-то сковывающие, не устраивающие вас обстоятельства по работе в трудовом коллективе могут привести к некому конфликту, который в итоге сыграет вам на руку, поскольку поддерживается благоприятным аспектом от.. Венеры, которые находятся в доме работы к Урану. Ну, тут, конечно, может быть ситуация, когда, вас, когда вы лишитесь времени работы и вообще будете отдыхать от какого-либо труда и ничем не будете заняты, потому что Венера, она такая, знаете, любит немножко полениться. Но с другой стороны, ну, как минимум, вы можете рассчитывать на определенные выплаты, на получение определенной суммы денег, на которые вы рассчитываете. Ну, скажем так, если вам будут задерживать ваши денежки, то у вас при определенном вашем воздействии, даже если это будет ну, такой небольшой конфликт, вы свое получите. То есть можно не бояться рискнуть. В это время получить желаемое. Ну, вроде как, по основным аспектам я пробежалась, по астрологическим, поэтому с первой частью прогноза мы закончили. Так, ну а давайте сейчас посмотрим, что ожидает вас, уже более подробно, прибегнув в системе Таро, по всем сферам жизни, по основным ее сферам в ближайший период на ретро-венере. Итак, давайте спросим, как будут воспринимать окружающие представители знака Зодиака Лев? С каким настроением вы будете выглядеть для них отлично? Ой, вы будете, как всегда, великодушны, настроенный на позитивный лад, будете в любви внимания и всех этих вниманиях вниманием ласкать ну наделять обделять не обделять а наделять так хорошо по поводу Финансов. Ситуация, ну, такая неожиданная. Будете действовать неожиданным способом. Возможно, какие-то новые дополнительные источники заработка. И для многих это может быть связано с поиском новых ресурсов в самом прямом смысле слова. То есть с передвижениями, с дорогами. Волконоги кормят. Что касается работы. Что вас ждет на работе? Ну, здесь идет такая, знаете, устойчивая, устойчивая очень даже сфера. Очень интересная, устойчивая. Ну, смотрите, вы я не вижу здесь, например, увольнения, то есть вы остаетесь на том же месте, продолжаете там работать. То есть кого устраивает его место работы, он его не меняет. Вполне идет такое хороший, ну, без перемен, рабочий процесс. Что ждет в карьере представители знака Зодиака? лев ну, здесь тоже не предвидится пока никаких перемен как минимум до следующей луны более того здесь есть указание на то что она может это ваша карьера зависит вот от такого вот мужчины у вас не могут быть какие-то неофициальные обязательства договоренности мужчина может относиться к водной стихии рыбрак скорпион что-то новом может но ну, знаете как некоторое знаете, такой тайный тандем и вот вы находитесь в ожидании вы ждете, что что ждете действия от него, то есть он дает вам команду, что делать дальше ну, пока перемен нет далее, что же представители знака Зодиака Лев по здоровью ну, здесь есть указание на то что вы можете немножко помогать своему организму, там, какими-то, может быть травками, таблетками ну, вообще здоровье хорошее что же, да, представители знака зодиака лев в доме в семье? Вот здесь у вас расширение, может быть, у кого-то прям напрямую тут, знаете, дети, ребенок указан. Э, беременность, дети, беременность. Ну, здесь что-то, знаете, такое по хозяйской части. Еще может быть указание на то, что кто-то захочет приобрести, может быть, недвижимость какую-то, украсить свой дом, что-то для дома, для семьи, что-то такое, даже, знаете, дорогое и внушительное сделать, ремонт даже может быть элементарный. Ну, ремонт зимой вроде как не особо, ну, может, какую-то там мебель. Но будьте внимательны вот, в плане красоты. То есть, если это не будет что-то вычурное, смотрите, что потом... Вы не, не плевались от того, что вы себе сделали на ретро-венере. Теперь, что в любви ожидает представители знака Зодиака Лев? Что ожидает в любви, в любовных делах? Пока без перемен, что-то такое, знаете, вяло текущее связанная с ожиданием. Для тех, особенно девочек, у кого есть отношения, вот смотрите, у вас тут такое красивое сочетание, выпало вот король Пентакливый, земной стихии, ну, если он даже не земной, то все равно он такой при денежках, при хороших деньгах. Если земной, то это дева телец, козерог, и у вас с ним очень такие счастливые, совместные, радостные отношения. Так, Давайте посмотрим, что ждает представитель знака Зодиака Леп. Ну, будет ли, например, новые какие-то знакомства в любви. Да, посмотрите. Несмотря на ретро Венеру, вы очень активны. Ну, это как подарок, что-то может прийти в вашу жизнь. Да? Причем в очень таком хорошем варианте. Смотрите, Туз, Жрец. И тоже ту снова батуза по серединке, по, по бокам, только с одной стороны Пентакли, а с другой мечей. Может быть, это отношения на расстоянии пока будут, или человек где-то находится издалека, но что-то удачненькое может быть у нас. Хорошо, как служатся отношения с детьми, ну, у кого они уже есть, там, взрослые, не очень взрослые? Ну, здесь скоро, здесь нужно действовать очень быстро как будто бы, знаете, вы что-то свое отстаиваете, это бесполезно. Вижу небольшую конфликтную ситуацию, ну, такие обычные бытовые, бытовые темы. Наблюдайте за ними, отстаиваете свое право на их воспитание, как-то пытаетесь на них воздействовать, ну, и, честно говоря, им все равно. Далее. Как пройдут путешествия у львов-путешественников? Путешествия, поездки. <клыш> <клыш> ну здесь карта больше указывает на то, что, скорее всего, если и будет отъезд, то, то куда-то, ну прям очень недалеко, ну прям, знаете, за город, за город, дача, ну где-то вот в пределах одной, ну, одного города, дома, э -э дома семьи страны, хотела сказать ну, даже если будет поездка то это говорит о том, что благоприятно, ну очень хорошо отдохнете, так же как, так, как запланировали, вполне возможно, что может быть, тем более здесь есть еще уточнение, вот умеренность эта карта непосредственно связана с дальними поездками и по королеве жезлов да, может быть может быть. Особенно кому-то, может быть, из близких своих захочется съездить. Например, к какой-то родственнице, какой-то подруге. Вот так. Хорошо, давайте теперь узнаем вообще основной совет для львов и для лиц на период движения ретроградной Венеры по Козерогу. Так, ну здесь у вас идет необходимость поговорить со своим родом, уделить внимание своим близким, родным, в общем, тем людям, с которыми вы связаны, своими, ну, связаны корнями. И даже, может быть, с кем-то, если вы в ссоре, или не общаетесь, или нет пока между вами мира и согласия, пожалуйста, проявите хитро мудрость, съездите к этому человеку, поговорите с ним. Я вижу, что здесь у вас есть какой-то по крысам, личный интерес, личная заинтересованность, она может быть материальной. Но я думаю, что здесь нужно больше не материальной сферы как-то касаться, а в целом, чтобы был мир... Добро, радость в ваших душах, в вашем сердце, и чтобы вас, ну, те люди, которые вас окружали, они вас радовали, вот видите, как по собаке, чтобы вы были друг другу друзьями. Ну вот, такой вот совет вам дается, думаю, что очень интересный прогноз для вас получился на этот период. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Пожалуйста, не оставляйте это видео без внимания. Знаете, что когда я делаю коллективные прогнозы на Таро, я всегда обращаюсь мысленно ко всем львам, которых я знаю. Поэтому чем больше мы будем с вами знакомы, тем больше эти прогнозы будут с вами резонировать. Ну, знакомые лично имею в виду. Поэтому желаю вам удачи в ближайшем в будущем и до встречи в следующих видео.